Мы сегодня понимаем профессиональный спорт, э, мы не разделяем сегодня. На этом этапе мы не разделяем профессиональный спорт и любительский, поскольку очень тяжело в нашей стране провести эту грань. И пока мы решили, что не нужно это делать. Мы определили спорт высших достижений, как национальные сборные команды. Все. То есть, если спортсмен в составе национальной сборной команды, Едет на международные соревнования представлять страну в юношеском возрасте, в основном составе. Он представляет страну в сборной команде. Это спорт высших достижений. Все, что у них входит в сборные команды, это является спортом массовым, называют резервным, массовым. Но это не является спортом высших достижений. Вот такую мы провели грань.